слово «любовь» прекрасное слово – это филио, это любовь, дружба. Вот такой многогранный греческий язык, да, удивительно. Можно «любовь» сказать одно слово, а оно имеет несколько граней. И вторая грань более благородная. Это любовь между братом и сестрой, между э -э -э -э -э, друзьями. Такая любовь описана между Давидом и Анафаном в Ветхом Завете. Это очень хорошая любовь, любовь-дружба. Но, к сожалению, это хорошая, чистая любовь. Но она тоже в мире очень быстро проходит. Друг друга может предать. Сегодня он друг, а завтра уже не друг. Мы много песен воспетов у поэтов о такой преданной дружбе. Каждый человек мечтает о преданной дружбе. Но только Библия нам показывает настоящую преданную дружбу. И э, в этом слове в Библии, слово «любовь» сливается все, понимаете, все грани. И это уже третье значение любви. Это высшая любовь Агапы. И вы знаете, наверное, кто ходил в детские библейские школы, золотой стих, да? Иоанна 3,16. «Ибо так...» Возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Как трудно представить. Это вообще невозможно представить. Это человеческим умом представить невозможно, что Бог взял и свою кровиночку, своего Сына отдал. Когда я пришла сюда... Моя сестра духовная Ира спросила у Даниила про семью, у которой девочка болеет. Как они? И Даниил сказал, что трудно, тяжело. Болеет дочь. И всей семье тяжело. И мы сопереживаем это. Вы, наверное, многие знаете из моего свидетельства, что старший, любимый мой сын, первенец, погиб. Ему было 19 лет. Он, я потом уже узнала, добровольно отдал свою жизнь за своего друга. Мы читаем слова такие в Библии, нет больше той любви, когда жизни своей не пожалеет кто-то за друга своего. Когда я подробно узнала, что произошло, я рыдала и плакала, и понимала, что я не могу, наверное, так, я не смогу броситься под колеса, чтобы спасти своего друга, я не такова, мне я восхитилась, и ну, с другой стороны я понимала, что я бы не смогла ему бросить под колеса, чтобы вытащил его у другого человека, хотя я уже верующая была. Я помню, когда я лежала у, у трупа собственного сына и проносили мимо этого человека, он еще был, он был живой, он выжил потом, но он был переломанный в коме, тот, которого он вытащит друга своего. И у меня такая мысль ужасная. Почему не мой на носилках, а вот здесь? Понимаете? А потом я думаю, как ты можешь такое? Ты же верующая. В человеке, пока мы воплотились, может переворачиваться все. Сегодня ты любишь и а завтра ненавидишь. Даже ты сейчас, когда ты живешь в духе, потом думаешь, ну как я мог? И пока мы здесь живем, каждый день в своей жизни мы меняемся. Но мы остаемся, пока воплоти, мы не можем никого осуждать, но мы осуждаем. И наша любовь совершенно, несовершенна. Только любовь у Бога, она полностью совершенна. И Евангелие, нет, первое послание Иоанна, вы знаете, так удивительно, 3.16, это апостол любви, его все так называют, да, Иоанна? 3.16 Евангелие Теперь послание Иоанна. Третья глава, 16 стих. Вот такое совпадение. Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу свою. И мы должны полагать души свои за братьев. Мы, мы должны полагать души свои за братьев. И если вы вспомнили еще 17 главу, где Христос молился за нас, зная, что Он уходит, где там написано, ну, не знаю, откроем сейчас тоже, наверное, 17 главу Евангелия Дана. Я просила Дух Святой, и я не подчеркнула ее, но Господь побуждает прямо сейчас тоже ее открыть. Он так хотел, чтобы мы были соблюдены во имя Его. И Он пишет, одиннадцатый стих, «Я уже не в мире, но они в мире, а я к тебе иду».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 И мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и я не от мира. Не молю, чтобы ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от мира. Они не от мира, как и я не от мира. Освети их истиною твоей. Слово твое есть истина. Как ты послал меня в мир, так и я послал их в мир. Мы посланы в мир, но Он нам такую любовь дал здесь, сидящим в зале, в Калуге, которых я всех видела, там, в Америке, в Африке, с братьями, которые сидят там наверху, пусть мы разного цвета все. Бог соединил нас с единой любовью. За короткий период в моей жизни она мне уже большая. Так получилось, что Бог меня посылал в разные города и страны. И когда я приезжала к братьям и сестрам, я не спрашивала, какая церковь. Вы знаете, так интересно, я приехала, а братья репетила песню. Думаю, что-то они так коряво, как он сказал, сам был, репетирует, пока я готовилась. А потом подходит ко мне брат Владислав, говорит, ну как вам, нравится, как поет? Я говорю, ну хорошо, поет. А он говорит... «Думаешь, ну, баптистка это когда ютисты Я говорю, «Слушайте, я вообще не ваптистка, я христианка. Я дитя Христа, я не баптистка, нет баптистов, нет пятидесятников, нет, нет, есть христиане. И я поняла, почему они готовились, потому что у них песни, как у нас, но они решили спеть для меня. Понимаете, кто-то сказал, что я баптистка, что я привыкла к этим песням. Ну какую любовь дал Господь, что братья быстро стояли и думают, что они так эти аккорды подбирают. они песни учили, понимаете? И куда ты не попадал, тебя хотят покормить. Хотят, чтобы ты выспался. Хотят, ты не боишься ничего. Вы знаете, я не хотела, ну, не собиралась это рассказывать, но сейчас скажу, когда у меня не было визы, когда пригласили в Америку, вообще ее не было, я не собиралась туда, когда-то, может быть, в молодости я мечтала посмотреть, как там люди живут, но тут у меня не было такого вот желания туда ехать, а мне сказали, надо, надо, звонили и так далее, визы не было, ничего не было, мне могла получить только через Украину, через Россию закрыты были посольства все. И мне звонит опять женщина из Америки, говорит, ну сестра, говорит, нам вы нужны, я говорю, я не могу визу получить, у нас не дают, говорю, только если через Украину, она мне говорит, ну у меня там брат и сестра живут, они заплатят взнос, а ты туда, ну и мы договариваемся, все оформляем, я приезжаю, он меня встречает на автобусике, я оставляю все у него, сумму. Я беру с собой загранпаспорт и то, что нужно в посольство. Туда нельзя взять даже телефон. Но я даже не догадываюсь взять просто карточку зарплатную или какую-то в карман. Ни денег, ничего. В посольстве сижу полдня. Вот сижу и думаю. Вот скажи в мире, что ты первый раз видел человека. Вообще первый раз в жизни. По какому-то телефону, по звонку тебе сказали что человек тебя встретит, и это мой брат. Тебя позвал совершенно вообще незнакомый человек в мире. Вообще ты его не знаешь, не видел, ни брат, ни сват, ни друг, ни, нигде ты с ним не познакомился, да? Но ты доверяешь все, уходишь голый, оставишь, как голый, в одежде, конечно, но и без документов, оставляешь в посольстве, выходишь. И тебе надо еще идти на стоянку. Приходишь на стоянке, ничего нет, такой могло хоть в мире. Могло, правда? Столько уверенная. А я так подумала, думаю, вот это да, действительно. Даже карточки в карман в чужой стране не оставила, чтобы деньги хотя бы были. Ни телефона, телефон нельзя в посольство, ни карточки, ни копейки денег, ни рубля. Это, это тоже чудо, что мы друг друга видим духом. Дух поселился в сердце. Бог молился за нас, чтобы... Дух поселился в наше сердце, и чтобы мы друг друга духом узнавали, чтобы мы могли духом по телефону друг друга узнавать. И поэтому мы начинаем доверять сразу брату, сестре, потому что мы... Да, одно. одно. одно. Без тени да, без тени сомнений идешь и понимаешь, что ты идешь к любимым братьям и сестрам, которые не предадут, не продадут. мы должны иметь такую любовь. И если вдруг теряешь ее, то становится так больно. И хочется дальше. Дальше. Четвертая Иоанна, 16 стиха. Вот так вот совпало. Да, это первое послание, четвертая глава, 16 стиха. «И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали все,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 Да, вот все свидетельства по слову, что я подумала, что я умираю, но я была в такой совершенной любви, что я была готова уйти туда. Это такое великое счастье познать Бога и не бояться смерти. Люди в мире очень часто боятся смерти, боятся до такой степени, что очень многие глотают горстями кучи таблеток. Вы знаете, иногда ко мне приводят женщин, но, к сожалению, у женщин, благодаря тому, что вот они, наверное, ну, мужчины скрывают, а женщины, не более эмоциональные, и они, ну, как бы все выплескивают. И учитывая их гормональные там всякие эти всплески, у них бывают тоже жизненные ситуации, когда и гормоны мешают нормально воспринимать обстоятельства жизни, это опять то, что и Кэрос в улетвечет, да, первой любви. И существуют периоды жизни, когда они говорят, что вроде как даже не верующая, но стала вообще как неверующая. Вот вообще все, вот разлад полный в организме. Ты тоже должен понять, что здесь вот главное не потерять любовь, а когда ты ее потерял, когда ты уже только на себя смотришь и только о том, о своих эмоциях и ощущениях, ты ее не можешь получить. Вот об этом, наверное, и молился Христос, что вера-то становится маловато. Уже как-то была проповедь моя, что в городе, в котором он родился, да, в, заре, ну, в котором не родился, в котором жил, в Зарете, он не смог сделать много чудес, потому что не веровали в него. Иногда вера так, как ученики молились, есть вера, но умножь веру, но умножь у нас веру. Не хватает ее. Когда э, учеников Иисус Христос послал исцелять больных, воскрешать, и э, человек приводит своего сына, а они не смогли. Ну, не смогли они изгнать беса из него. Он говорит, а почему меня не, не изгнали? Я ути... И многие удивляются, и я удивлялась. И Иисус говорит, о род неверный, прелюбодей. Вот, пожалуйста, ты, вот род мы, мы это все, у нас есть и это тоже. Это слава Господу, что очистились, омылись, простил Господь, сына не пожалел. Ни один из нас, наверное, представить этого не может, если только духом, если дух пошлет, ты все поймешь. Через полгода после этой трагедии я встретила этого юношу, которого спас мой сын на территории больницы. Я работала в областной больнице, в перенатальном центре. Так получилось, что не было родов, была очень хорошая погода на улице. И я что-то вышла на улицу. Это было перед Пасхой. Прямо перед Ведущий 2003 год. Я иду, размышляю, и вдруг я вижу Диму сидит на лавочке с аппаратом Элизарова. Полгода уже лечился, и аппарат Лизарова, знаете, на такие штыри в ногах, чтобы кости восстановить. Косточки, да. И я, Дима, Дима, я так рада тебя видеть. До этого же он был и в коме, я видела все эти вещи. И говорю, как ты... И вот, знаете, у него на лице такой спух. И он так поднимается... Хорошо, Анна Викторовна. Ну, я вижу, говорю, ну ты еще все болеешь. Может, мы пройдем с тобой, поговорим. Он идет со мной. Я говорю, Дима, ну ты, все... ну ты вспомнил, что было? Потому что он ничего не помнил. А он мне говорит, да, Анна Викторовна, и прячет взгляд. А взгляд бегает, бегает. Я говорю, Дим, ты что, ну что, расскажи мне. А он, знаете, так понимает глаза, говорит, Анна Викторовна, кажется, он из-за меня погиб. Он не может даже сказать, что он из-за меня погиб. Понимаете? Матери, да? Дим, расскажи, что было, он тебя спас. А я знала это, потому что удар в спину духом знала. У, у, у моего сына был удар в спину, перелом всех ребер и отрыв легкого от основания, и практически сразу смерть на обочине. А у него переломы бамперные справа, у моего сына слева, да, как ушла машина, вот он идет. А у этого правая сторона. Ну, когда человек кого-то хватает, да, что получается? Я представляла эту картину уже сразу, когда увидела Диму еще в хирургии, что он переломан весь с другой стороны. То есть они шли не вдвоем, а получается один напротив другого, так люди идти не могут. Согласны? Я, эта картина у меня сразу встала, что было. Что он его схватил, вытянул, кинул на машину, его сбросила, на 20 метров друг от друга они валялись, а он остался лежать на обочине с улыбкой на лице. Понимаете, у него была блаженная улыбка на лице, и я эту улыбку видел. Господь его забрал в своего царства, и он находится в лице. И я смотрю на Диму, а он боится, потому что ему стыдно, он понимает, что его жизнь унесла жизнь моего сына. Кому может мне это сказать? Людима, ты скажи, ты вспомнил, что он тебе говорил? А он мне говорил, он говорил мне какой-то любви. А я его не понимала. Я узнала в тот день, о чем говорил мой сын. И это было еще то свидетельство, что он с Богом спасенный. Да, этого два, две недели было глубокого поста моего на нем. Понимаете, такого, что я 10 дней была на одной воде вообще. Вот такой пост положил Господь, хотя я не знала, что он погибнет. Духом Господь все показывает. Он говорит, тебе надо войти в пост. Он говорит, тебе надо ехать туда. Тебе надо пойти туда. Если мы идем по духу, мы делаем так, как говорит Господь. А если мы перестали слышать, а в гордыне удодули она у всех бывает. Поверьте, у всех это можешь не видеть. Это один из самых больших грехов. И в меня бывает. Совсем недавно... Так было, что как это, мне сын. Мам, не надо об этом. Вообще об этом не говори ничего. И вообще подумай, стоит ли об этом говорить? Я сначала так... Ну как вот это? Это осуждение, мам. И какое осуждение? Как мы часто суждение и осуждение рядышком, да? Да я просто говорю, ты не говоришь. Не говори об этом вообще. Забудь. Я сначала так... Что-то покипело там, да, потом село, и говорит, Господи, Дух Святой, свети сердце мое, очисти, помоги понять, в чем мне такой И мысль, прости меня за карты. прости меня за осуждение, прости, Господи, осуждая, не замечая даже, что осуждая. Ой, как она оделась-то, ай, куда она пошла. Ай, вот что этот брат, сказал, глупость какой-нибудь. А, вот она, вот откуда она ее берет? А кто ей там позволит? Знаете, вот, да? Вы понимаете, о чем я говорю? Понимаю. Слава Богу, что мы друг друга понимаем. Мы же одно в Иисусе. Мы же все, да? А я помолилась, и звонила, и говорю. Это тоже свидетельство. Спасибо, сын, через какое-то время. Он ну, начинает объяснять, почему он так сказал. Говорит, да не объясняю. Я просто не могла, ты же мой сын. Может, если другой кто сказал, я бы восприняла. Я же привыкла тебя воспитывать. А теперь представьте Марию с братьями Иисуса. Когда он выходит и говорит, "Да, Господен на мне. А до 30 лет кладет кирпичики, да, или там камешки, бревнышки. А тот выходит и говорит, и я, Бог поставил меня благовествовать нищим, пробуждение, да? Исцелять больных и так далее. И Мария с детьми говорят, «Да иди забери твой сын, с ума сошел. И она идет. Она сжимает, она же в грудью кормила. Она не воспринимает пока, что он Бог, как и мы многие. И я сыну говорю, ты знаешь, это обрезание крайней плоти моей было. Он, mình. я говорю, что, представил? Я говорю, тебе проще представить. Вот, ну да. Говорю, вот поэтому у евреев крайней плоти обрезали, а наша плоть, ее постоянно обрезать нам, она с нами. И так что, спасибо тебе, сын. Иногда бывает через сыновей. Через братьев, сестер, облечения, А мы воспринять не можем. Мы же такие уже так долго с Богом. Мы же такие грамотные, уже все понимаем. Мы же Библию сто раз там прочитаем. Ну не сто, а много, да? А Новый Завет вообще нет. И уже читаем И не видел. Да? Бывает такое? Или это только у меня? И дальше... Любовь до такого совершенства достигает нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в Есёк, как он. Но закончу разговор. Дальше он сказал про эту любовь, и я сразу поняла, что мой сын в этот вечер говорил о любви везде, в том числе его. Он ему говорил, что нужно жить по-другому, нужно любить родных, нужно любить близких. Нужно любить соседей. Нужно любить людей в троллейбусе. Нужно любить, любить, любить. И ты не делай так. Ты не уходи от родителей. Ты живи с ними. Они тебя любят. И я был дурак. Я не понимал, что мне родители любят. Это все были его слова. И я говорю этому. Я, это не от меня. Это Дух Святой через меня проговорил этому Диме. Второму мой Митя, тот Дима, они два два Дмитрия. Шли по дороге. Я говорю, знаешь что, скоро Пасха. Бог отдал своего сына Иисуса Христа, за весь мир. Но для многих эта жертва станет бесполезной. Мой Сын отдал свою жизнь только за тебя. Так пусть же жертва Сына и жертва Бога не будет для тебя бесполезной. Он же сказал, что надо любить. Начни любить. Я думаю, что он это понял тогда. Он понял, что я не обижаюсь на него, не обвиняю его, и я дальше сказала: а он мог поступить по-другому? Он Говорит: нет, так вот, ведь это же он поступил так, потому что он не мог по-другому. Иисус не мог по-другому. Гифсаманском саду он обливался водом, как каплями крови. Я долго думала, что это такое. Я же врач, да? Мне же надо все материально пощупать, тем более хирург, да? Гинеколог хирург. Кишечки могу пощупать там да? женщины, все, все что угодно могу пощупать руками. Буквально на той неделе дважды щупала, все, удаляла боли. Ну, очень материально, да? Очень трудно понять. И я думаю, какие же ты капли крови? Как они могли течь у него на лбу? Вспоминаю вдруг такую ситуацию, но это уже было. Потом не вспоминаю, получилась такая ситуация, что я заболела как-то гриппом. Это было еще далеко до коронавируса. Может, он и был тогда коронавирус, только в другом обличии. Сейчас же уже говорят, что микрона – это ерунда. Это какие-то сопли там чуть-чуть. Ну, действительно, может, мы все уже им этим омикроном переболели. Если сдали бы антитела, наверное, у всех здесь в зале сидящих есть этот а, антителон. Сто процентов, уверена. И тогда я переболела, он был такой тяжелый, что даже я во время болезни так же, вот как Катя говорит, молилась, Господи, если заберешь, то я готова, но ты позаботься о близких. И в вот этот момент после молитвы я стала исцеляться. Ну как я человек спортивный, я решила, побыстрее надо строить, тогда ка гимнастику буду делать, да? Стала делать зарядку, ну не сильную, легенькую. И вдруг я вижу, что подхожу к зеркалу потом, а у меня на лице красные полосы и глаза красные. Кровь, эритроциты выступили, потому что я поехала сдавать кровь, анализ крови. А моя плазма розовая, гемолист эритроциты. Это было после болезни. Я поняла, что такое капли крови. Это когда пропитывание эритроцитов происходит через кожу от жуткого напряжения. Ему было так тошно в этом Гевсиманском саду, а его... Ученики, дети, можно сказать, спали. Понимаете? Они не могли еще воспринимать эту любовь. Мы не можем плотским умишкам своим понять эту огромную любовь Божию. Любовь Акапы. Высшую любовь. Когда кто сына своего не пожалеет ради жизни другого человека, ее не воспринять. Это только Дух Святой. И надо никогда не забывать, что Господь его оставил нам. И мы читаем Библии дальше. Да, еще в любви нет страха. Но совершенная любовь изгоняет этот 18 стих. Страх. Потому что в страхе есть мучение и боящиеся несовершенно любви. И вы знаете, столько мест. Я вижу, что уже играет музыка, что я уже должна заканчивать. Но я не могу не прочитать то место, которое я оставила, из стихотворения, которое мне принесли, и кто его написал. Я буду торопиться, простите. И возьмем еще 13 главу Каритина, первого послания. Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я имею свинящие или кимволы звучащие. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание всю веру, что могу и горы переставлять, а, нет, а не имею любви, то я ничто. И если я раздам все имение мое, дам тело, мое насажение, а любви не имею, нет ни не в том никакой пользы. Любовь долго терпит, милосердствует. Я бы по каждому слову еще остановилась, но времени уже нет. Милосердство не превозносится, не завидует, не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего воли. «Не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Но любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знания упразднится, Ибо мы отчасти знаем, отчасти пророчествуем, когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти прекратится».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 Мы тем более. А теперь прибывают силы. Вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше. А теперь стихотворение, которое мне принесли в конце первого служения в Калуге вечером в пятницу. Благодарю Катерину, которую ее сюда распечатала. Оно было раскрашено, я бы не прочитала его. Проходят годы и проходят столетия. Но сильны всегда и бессмертны на свете слова Иисуса, слова откровения. «Любите друг друга!» – основа учения. Любовь – это радость, вершин всех вершина, и высшая правда, и Божие имя. Любовь – совершенство, открыл нам Спаситель. «Любите друг друга!» – любите! Хотите постичь тайны древних пророков? Хотите понять смысл законов и сроков? И если понять тайну жизни хотите – Любите друг друга, друг друга любите. Любовь — это радость, вершин всех вершины, и высшая правда, и Божие имя. Любовью наполнено небо, обитель. Любите друг друга, любите. Все просто и ясно. Не нужно сомнений, не нужно терзаний, бесплодных томлений. Любовь — это сила предвечного духа. Любите друг друга. вершин всех вершина, и высшая правда, и Божие имя, и Новый Завет нам оставил Спаситель. Любите друг друга, друг друга любите. Я приняла с радостью это стихотворение, вы тоже его примите. Вы знаете, кто его написал? Мне потом подошел Владислав, тот же служитель церкви, и сказал... Это стихотворение вам дал человек, который из реабилитации, он 34 года до этого сидел в тюрьме. И это особенно дорого, что какая любовь его накрыла. Да пусть Благословит всех нас Господь, ведь такую огромную любовь прежде всего друг к другу. Чтобы мы, не сомневались вошли в любой дом. Чтобы мы, не сомневались обняли и поняли, что меня любят. И я люблю. И я люблю. Да, вот, вот, вот, вот. Аллилуйя. А сейчас я просто... А, да, да, да. А сейчас я помолюсь просто и пойду, потому что мы будем прославлять Бога. Благодарю тебя, дорогой Господь. Я знаю, не я говорила, а ты. Потому что я так просила, чтобы Дух Святой говорил. Аллилуйя тебе, ты все сделал прекрасно. Я прошу Тебя, Господь, благослови мой дом, мою семью, мою уста. Дай мне славить Тебя до конца дней жизни моей. Благослови Церковь нашу, чтобы мы любили друг друга, чтобы эта любовь ввелась из наших сердец, из наших сияющих глаз, чтобы здесь мы с любовью и радостью славили Тебя, мой Иисус. Славили Отца, Который послал Своего Сына. Славили Духа Святого, Который всегда окружает нас, а мы часто забываем о Нем. Дух Святой, прости нас. Пребывая в наших сердцах, слава Тебе, хвала, Отец, Сын, Дух Святой, Аллилуйя, Аминь. Аминь. Спасибо.